Нами была разработана вот такая карточка, которую мы назвали паспорт клинического применения геля Фитодент на формирователь Дисны. И вот в этом большом поле мы отмечаем, либо ничего мы не отмечаем, либо мы... Пишем, какой гель использовался. Ну и как подразумевается, что, конечно же, мы будем сравнивать оба геля. Вот сегодня мы показываем кусочек исследования по использованию геля с хлоргексидином. И все те показатели, которые мы оценивали, а именно цвет тканей. Здесь вводится ключ, который мы записываем. Вертикальный объем в миллиметрах. От края эпителия до заглушки. Это горизонтальный объем, прикрепленный десны. Мы меряем его в двух точках. Вестибулярно и орально по горизонтали. Это тургор ткани, который мы меряем обратной стороной зонда, нажимая просто на внутреннюю манжету посередине в нескольких точках мы оцениваем состояние. Биотип десны то, какой он анатомически есть. Это наличие мацерации и флотации десны в этой зоне, отека э, с различ различной степенью проявления, наличие налета какого-то в этой зоне, особенно на ранних сроках, конечно же, понятно, что он будет. Ну и наличие отделяемого, да, нет. И какой вид оно представляет-то отделяемое, или гнойное. Способы определения клинических показателей следующие. Все измерения в миллиметрах выполняются зондом и фиксируются в миллиметрах. Тургор определяется обратной стороной зонда. А другие показатели, как цвет, отек, наличие налета, отделяемого, мацерацию, флотацию десны, мы определяем визуально. И вот один из наглядных клинических примеров данного исследования, предоставлен также доктором Панцулаю. Обильно наносится гель на формирователь десны и затем закручивается в имплантат, а по маргинальному краю десны распределяется гель, который остался на формирователе. Здесь доктор даже э, сравнил нам с другим известным гелем, который достаточно распространен к применению. Ну, это не рекламные, не рекламные исследования, поэтому большого внимания уделять мы этому не будем. Главная особенность была в том, что у пациента забирали аутотрансплантат с бугра верхней челюсти, который был зафиксирован вестибулярно в этой зоне для увеличения объема мягких тканей десны формирователя, в этапе раскрытия имплантата и установки формирователя. Вот такую картину мы получили. Через 7 дней после однократного применения геля. Я попросил э, доктора сделать два дизайна. Это влажный дизайн, то есть без просушки отдельный. Ну можно сказать, ну да, вроде бы кажется все сопоставимые результаты. И по клиническим показателям тоже мы видим, что везде идет э, регенерация, восстанавливается. Ну, там чуть лучше, чуть хуже. В общем, что особой разница, да, можно и не говорить. Когда же мы высушиваем десневую манжету, мы видим, насколько отличаются у нас клинические показатели. И по краю десневой манжеты, ее состоянию, и по цвету десны внутри, и по степени мацерации и отделяемого. И по наличию эпителия, вот где-то в этой зоне он только есть, сформирован. А здесь мы видим, вот как обширно. Да, он везде спро... Мы видим сосудистую сетку, что она погружена под эпителий. Мы видим вот эту белесость э, внутри манжеты. Что говорит о том, что за 7 дней здесь формируется манжета после однократного нанесения геля. А здесь даже, извините, с другим гелем такого не происходит. Хотя он применяется по данным показаниям тоже на сегодня. Какие результаты нам удалось получить? Дизайн установки формирователя десны не влияет на срок регенерации в области формирователя десневой манжеты, и везде он происходит в одинаковые нормофизиологические сроки. Там, где мы используем гель, эпитализация в среднем наступает в полтора-два раза быстрее, чем без геля. И в случае применения геля во всех случаях наблюдается качественные отличие по всем клиническим показателям цвет десны, структура десневой манжеты, манцерация на контакт с формирователем, наличие эпителиального слоя, наличие отека отделяемого, ну, а точнее его отсутствие. Поэтому применение геля оправдано во всех случаях установки. Мы обеспечиваем адекватную профилактику бактериальной контаминации. Десневая манжета она имеет нормальную структуру и цвет, нормализует сосудистое питание, мацерация и отделяемые на контакт отсутствуют. Ну и регенерация мягких тканей, как результат, происходит в более ранние сроки. Очевидно, что, подразумевается, продолжать эти исследования, расширять их по сравнению гелей между собой, по сравнению другой продукции аналогичного действия, которая могла бы отстать как-то вот в линейку с продуктами фитадент-периогель. Это подтверждение физическими методами и моделированием э, и статистической обработкой тех результатов, которые мы видим клинически. Это расширение клинических исследований по фотографиям. Вот у нас тоже есть там некоторые задумки на эту тему для оценки манжеты внутри ее структуры и уни универсального измерителя, который позволил бы нам скорректировать наличие угла, ракурса при фотографии десневой манжеты То есть, чтобы у нас была ось э, имплантата абсолютно перпендикулярно плоскости съемки тогда мы можем пересчитав оценивать в общем не мерить даже ничего а все все данные получить исходя из э, пересчета ну и что приятно что очень положительные отзывы конечно же от врачей и даже от их пациентов кто активно пользуется наблюдает клинический результат ну, спасибо тоже мы специально это делали для этого, а не то, что разработки были случайны или носили какой-то спорадический характер, а потом оказалось, что такой вот эффект они имеют. Перечень источников литературы, который был рассмотрен при формировании данного исследования. Вот это первая часть. Ну, благодарю вас за внимание. Это QR-код настоящего доклада, который вы можете посмотреть уже в научных базах. Еще раз хотел бы напомнить о клиническом журнале «Фитодент», который э, также будет в доступе вот в ближайшее время. Уже его оформляем, можете его посмотреть. Это перечень компонентов, который вошел в состав э, геля с хлорофилом и хлоргексидином и геля с дегидрокверцетином и корой Эта информация представлена в монографии по гелю, которая есть на сайте. И в печатном варианте можете запросить у ваших представителей по продукции «Фитодент». Э, печатные экземпляры или в электронном виде самостоятельно скачать его с сайта. Ну и каким образом происходит приготовление геля? Смешивая все компоненты э, разнонаправленно, нам удается ввести в основу их так, чтобы они не выпадали в осадок. И вся композиция геля она была стабильна в течение всего срока годности. Хотя растительные компоненты, они, конечно же, не очень стабильные. Вот эти наши конструкции растительные достаточно сложные. Как-то Нам вот удалось добиться результата их состояния, поэтому даже после истечения срока годности, как оказалось при исследованиях антисептических свойств, антиадгезивных, антибиопленкообразующих, что все гели сохраняют свою биологическую активность, наверняка это обусловлено стабильностью компонентов в составе основ и не основ в течение срока годности. Но При смешивании компонентов мы получаем однородную массу, которая имеет вкрапление зерен хлорофилла. это очень хорошо заметно, или дегидрокверцитин, в случае другого геля. Весь гель упаковывается в профессиональный шприц, Эти упаковка была придумана специально для удобства нанесения, для точного нанесения, для контроля расходования геля. И при необходимости, исходя из требований асептики, вы можете, врач может срезать этот кончик и использовать травматичные иглы одноразовые для использования у каждого пациента или как бы, повторного применения. Ну, биодгезивные свойства они длительно сохраняются, что дает продолжительное действие всем гелям. что Очень приятно, и мы наблюдаем биодгезию Адгезию просто, даже к небиологическим средам, это шпатель или вот стеклянные палочки и так далее. Гель имеет две формы выпуска. Каждый это 5 мл или вот такой большой шприц 13 мл.